Так, сейчас у нас ЛАРЬ, Арне УРАНО, 250, дисплей показывает 0, подозрение на несправность датчика, так как мой датчик показывает плюс 3,7. Сейчас будем проверять сопротивление датчика, посмотрим. Так, проверю. С мультитестером датчик не удалось, так как у меня он вообще не реагирует на него. Сейчас поменял датчик, вот будем сравнить. Поставил новый датчик, засунул в камеру. Также в камере второй мой датчик, который мы будем сравнивать. Сейчас мой показ 3,8, здесь пока 6 градусов. посмотрим как сработает Опять. на том по-прежнему жив так ребят сейчас покажу как заходить заходить функции программирования на модуль управления диксиль модель диксиль xr70cx вот я решил значит зайти в настройки и откалибровать датчик показания датчика так как новый датчик также показывает видать у них просто погрешность есть так чтобы зайти в настройки нужно будет нажать вот эту кнопку и нижнюю стрелку вниз держим 3 секунды потом опять нажимаем держим 7 секунд потом стрелочками выбираем параметр от Сейчас покажу так, еще, значит, от Т. Там было значение минус 3 градуса. Калибровка стояла. Я поднял, так как расхождение в 4 градуса, я поднял до плюс 1. Так, вот он. Заходим, кнопку сет, нажимаем. Вот плюс один. А было вот так вот. Минус 3. Значит, оставляем плюс один, нажимаем кнопку сет, сохраняем. И все. Чтобы выйти, нажимаем сет и верхняя стрелочка. Так, ну все, мы настроили, короче, датчики. Мой датчик показывает и 1,3. Здесь один градус, компрессор остановился.